Всем здорово. С вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция на новый ролик с канала Синдук Хаби против Годзиллы. Я так понял, это будет про тему то, что вот Хаби против Конора Макгрегора, вот бой был какой, где Нурмагалиев победил. Вот тут, конечно, еще придумать какой-то кроссовер типа против Годзиллы, что будет, если он будет драться. Я даже себе не представляю, что это, что это будет, анимация, рассуждение, что это будет за ролик. Давайте смотреть. Годзилла против Хабиба. А это комикс какой-то. Я не шучу. Больше никаких наркотиков. <свист> Почему взрослые победит? люди вместо того, чтобы читать умные книжки, смотреть телевизор, в конце концов, рассматривают картинки. <свист> Мне кажется, это вообще бред. Возможно, вы не в курсе, но российская Что там с мужиком было сейчас? Это вообще бред. Вот, что, что, что у него такое, вот такое вот лицо Возможно, вы не в курсе Но российская индустрия комиксов Сейчас как никогда бьет ключом Возможно, даже фонтаном хреначит И фанаты книжек с картинками в этот фонтан С радостью ныряют На русском языке уже ну, не только издаются лучшие комиксы Из США, Европы и Азии За месяц выходит столько новинок от отечественных авторов Что их не то, что все купили Ничего я отечественного не читал вообще вот хорошо было? С другой стороны, читать все и не нужно Ведь сформировалось достаточно четкое деление по сей си... ...сериям, жанром, поджанром, целевым аудиторием, и все майор такое. Гром. по про Майора Грома» там какой-то фильм, драма, что ли, драма, был комедии, или будет, не Защитники, да, реальный трэш. <laughs> Однажды, да, сказали, реальный скажем, трэш. ...так мейнстримными русскими комиксами выходят и авторские комиксы, где у создателей нет ни рамок, ни цензуры, и они выпускают в печатном виде то, что некоторые, возможно, побоялись бы даже в интернете постить. В общем, «Годзилла против Хабиба Нурмагомедова». Комикс от художников из Екатеринбурга был выпущен еще mm -hmm. в марте, но, эй, когда еще о нем лучше рассказать. А еще то не есть получается, до боя. Пожалуй, было бы назвать это не комиксом, а Додзинси, потому что выпущен он неофициально, и у авторов, естественно, нет прав ни на одного из персонажей, чего они, в общем-то, не скрывают во время своего. А они фанфики разве не то же самое. его метамодернистского интервью. Почему годзиллы против Хабиба Нурмагомедова? Нам нравятся эти персонажи. Ну, тем не менее, и и его, это не ваш персонаж. Почему не наш? А, ну... Почему <свистов свистов> не наш, да? Магомедов, это реальный человек, это боец мэй. Да, все верно. Вы брали у него разрешение на использование его светлого образа? Э, нет, к сожалению. Вы... Э, э, э, чем вдохновлялись? Мы... Понятно, чем они вдохновлялись. Да, слова паразиты. Вот. Вот. Вот. Вот, вот, Да, вот. Это, это, вот. Ну, то есть, это не для тупых. Это не для Это просто другой... Да, это не для тупых. Мы провели опрос на улицах Екатеринбурга, спрашивали, за что люди любят комиксы. Да. Ни за что, видимо. Тираж комикса всего 500 экземпляров. Вы поверьте мне, все уже давно распродано, так что даже не пытайтесь найти эту Это У еще кстати, копия с автографами авторов, которая уже наверняка пару миллионов стоит. Осталось получить автографы самих Хабиба и Годзиллы до да кучи. Вообще, Годзилла за время своего официального существования успел много с кем помахаться и с различными не менее устрашающими монстрами, и с механической версией себя, и даже с американским баскетболистом Чарльзом Баркли. Так что идея противопоставления японского кайдзю известна... отсюда и так за место -за этого баскетболиста поставили Огненный инфоповод. Екатеринбург, в принципе, достаточно необычный город, пропитанный метамодерном. Чтобы вы понимали, там местные достопримечательности это убежище черепашек-ниндзя, Евгений а Букину и огромный Хан Соло в Карбоните. Это ведь Хан... А, это Ельцин. Комикс про Годзиллу и Хабиба слишком крут, чтобы оставаться в неизвестности. И раз уж в интернете его нельзя почитать, купить тоже нельзя, предлагаю вам небольшой пересказ, чтобы вы поняли, что к чему. Где-то ну, кокорат, Отцифруйте, выложите в интернет из воды просто Появляется легендарный гигантский монстр Кайдзю, Годзилла, немедленно начинающий уничтожать все на своем пути. В Кремле собрано срочное заседание Совета Безопасности, на котором Кадыров, Сноуден и президент Николай II ломают Чего? Президент Николай II? Это что-то император, он не в, не в это время жил, почему бы он? они его поставили президентом? А, простите. <сёк> это Кадыров в альтернативной реальности. А это Николай II в альтернативной реальности. <сёк> это Николай II в альтернативной реальности. Тут он президент. Единственный вариант остановить разбужевавшегося ящера, это увеличить Хабиба Нурмагомедова до размеров Годзиллы, чтобы уложить монстра на лопатки. То есть они даже разработали какое-то приспособление, которое увеличивает в размерах э, существо, человека и тому подобное? То есть ну, у нас пора, до этого дошли технологии? Таким размером категория легкий вес в UFC Хабибу точно закрыта, но чего не сделаешь ради страны. Вместе. А если слушай, заканчивай, я, то я тебе руку сломаю. Папаха, которая первым делом идет вот в качестве гигантского фаербола. Бой, длится больше шести часов. Чего за, как -за какого-то? Люди буквально тонут в реках кровища, что разлетается во все стороны от мощных ударов бойцов вперед. Кстати, рис рисовка какая-то странная. На обложке как-то посимпатичнее все выглядело. Роскошь. В процессе Годзилла выплевывает канистру с радиоактивными отходами и выясняется, что он на самом деле негодовал из-за местного завода, выбрасывающего всякую опасную хрень в местные водоемы, которым владеет известный политик мистер Свин. У которого Годзилла когда-то увел девушку и женился на ней в Лас-Вегасе. Чего зачем? Решили, это что Я же это? до самоубийства. Все-таки Годил в этом комиксе такой мудак. На этом в общем-то и все. Годила уходит в закат, а Хабиб возвращается к нормальным размерам и получает звание героя. Комикс оставляет после себя приятное послевкусие. Вы наверняка с ним знакомы. Оно называется. И что это я, блин, сейчас вот вот. Что прочитал? Мы отправили этот комикс Годзилле, он принял, вот, ему понравилось, только на паре картинок у него такие ягодицы показалось, что достаточно плотные, а ему вот это не очень понравилось, вот. Не знаю, как вы, но я люблю такое, как... и на нашем Ты чё курил? Какой Годзилле ты отправил? Например, сборник уютные истории, о говорит само за себя. Самый... Ре -ре реально есть такой комикс с таким названием? альтернативный сборник комиксов в мире, воистину. Купить его уже тоже нельзя, у него тираж вообще был 300 штук. Но и был 15 сюжетов от разных художников, известных и не очень. Даже Рика Морти в от Дюрана про Супермена и геев, которые я не могу показать на Ютубе, потому что тогда ролик забанят за откровенные сцены. А есть и странные сюжеты от всяких ноунеймов, типа история про старика Логана и Рено Логан, комикс про Слова в маршрутке с потрясающей графикой, или вот альтернативная версия Рика и Морти от какого-то немытого бомжары. Комикс, который я просто обязан вам зачитать этой бомжара представляет приключения деда и внука. Рыг и морг. Рыг и морг. Сука. Да, блин. Фирменная отрыжка от сын Я даже не знаю, Что-то печально. может так произнести. В интернете средства для лечения отрыжки, не дающие ему спокойно жить. Как же заебало... Еб***щий случай. Деда? Отвлекшись на зов внука, дед нечаянно срыгивает на компьютер, что приводит к короткому замыканию. что там у тебя происходит? Деда, что за шум тут у тебя? Деда! Типио. Не замечал раньше этот странный постер. Мужик, конечно, симпатичный, но не до такой же степени. Хотя ширинка вроде застекнута. Рик, ты Ой, в смысле? Морда, ты, ты не о том подумал вообще. А, ну... <свят> Опана, внучок, рад тебя видеть, как сам. <свят> так это была всего лишь твоя отрыжка. <свят> <свят> ну да. А, а ты что подумал, дурачок? Кстати, а где твои волосы? Сгорели кхм. Да и хер с ними. Отныне я принимаю себя таким, какой я есть. Как тебе такое, а морда? <свят> внучок, сегодня я наконец познакомлю тебя с творчеством моей любимой группы. Кипелов. Как же... охуенно! Да, я абраган и горжусь этим! Ты такой крутой! Ладно, раскрою секрет. Немытый бомжара — это, естественно, я. Прозвучало странно, Ну, но... То есть я нарисовал этот идиотский комикс за один вечер и отправил его инкогнито от имени немытого бомжара, чтобы чисто поугарать и показать вам, что комиксы может рисовать и выпускать каждый. То есть, стоп, они... Он просто простебаться отправил этот комикс и они его опубликовали? <laughs> это как вообще? Так что, надеюсь, это кого-нибудь вдохновит. Только не забывайте, что совсем не обязательно делать комиксы уючными. И не подумайте, что все отечественные авторские комиксы выглядят так. Есть и реально крутые, стильные, захватывающие... Ну, это Ирвинг, чертовски изобретательный комикс про волшебника, пытающегося быть злым. Или Остров маньяков, пропитанный атмосферой кровавых фильмов ужасов 80-х. Ну, а уже -то. борщ, это вообще как Астерикс или Флинстоуны, но про славянские племена. Срочно нужна экранизация. По сути, сейчас нарисовать и издать комикс под силу любому, у кого есть должное желание. Точно так же, как и снять фильм или записать собственный музыкальный фильм. Все это, в теории можно сделать пользуясь одним лишь смартфоном. А уж из ноутбука так вообще можно целую портативную студию сделать. Я люблю эстетику старых компов, мониторов и прочих прибамбасов, но надо признать, что сложностей с ними возникало довольно много, да и ли они ого-го. Не часто получается осознать, что весь функционал некогда габаритных махин влезает в любой современный легкий ноутбук. Это ведь фантастика наяву, если задуматься, особенно учитывая... Я это больше скажу, уже в планшеты телефон все влезает. Сейчас за сдачу старого ноутбука в м-видео можно получить скидку 20% на новый. Так что не торопитесь... Это, наверное, все-таки реклама, технику. да? Нет-нет-нет, стой, что ты делаешь! Microsoft запустили акцию. Сдаешь свой старый потрёпанный или вообще не рабочий ноут. И вуаля! У тебя в кармане скидос на покупку крутых современных ноутов от HP. Если вы уж акции в описании. Бла-бла-бла, ну. А если реклама, ну. То, что Сын только отправил туда комикс, я вообще не ожидал. Вот смотри, серьезно. То есть, просто вот, простебаться, написал коротенький комикс от руки, просто вот, они его опубликовали. Просто так, вот и все. Каким образом? Есть... Ну и, конечно, бред, то, что вот Хабиб против этого Годзиллы. Отправили этот комикс Годзилле, он, он его оценил как-то не так. Как Годзиллача мог оценить, он вымышленный персонаж, вот это непонятно. Ладно, если пора моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лак, хочешь мне подсказать на видео, свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на сындука, и до следующего видео.